Подготовка выписок Сбербанка для загрузки в программу 1С. Выписки и отчеты. Скачать выписку. Здесь обязательно нужно выбрать расчетный счет, если он не выбран в первом поле, и выбрать период. Выписки можно скачивать хоть за один день, за неделю, за месяц, за год. За год, сразу хочу сказать, не рекомендую скачивать, потому что очень долго будет загружаться. Это не очень хорошо, лучше хотя бы за квартал. Это когда речь идет о восстановлении учета. Предположим, сейчас сделаем выписку за квартал. Сделаем выписку за первый квартал 2022 года. Через календарь выбираем нужный период с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года. Период выбран. Формат. Обязательно ставим галочку 1С. Это специальный формат для загрузки в программы 1С. И также я еще рекомендую обязательно выбрать формат PDF. Для чего нужен формат PDF – Формат PDF нужен, в общем-то, для бухгалтера, чтобы потом сверить остатки по выписке в программе 1С и в банке. Если остаток не идет, как раз и тогда и понадобится вот этот файл PDF, чтобы найти расхождение, почему не идут остатки. На этом этапе... Все. Если вам нужна расширенная выписка, ставите дополнительную галочку. Если нужен комплект документов, ставите дополнительную галочку. Все вот эти вот галочки действуют для выписки PDF. И нажимаем «Скачать». Также есть варианты «Отправить на электронную почту», «Показать на экране». Я выбираю вариант «Скачать». Выписка сформирована. Готово. После этого выписки можно найти у себя на компьютере в папке загрузки. Вот она выписка. Мы ее распаковываем. Она в формате ZIP в архиве. Извлечь, э, извлечь в папку Сбербизнес. Появилась рядом папочка с выписками. И вот в таком виде выглядят выписки. Выписка для 1С вот такая. Ее мы просто загружаем. Сейчас я дальше покажу. И выписка PDF уже в таком виде, когда можно прочитать табличку. Далее заходим в программу 1С. Выбираем банк, касса, банковские выписки. Если в компании несколько расчетных счетов, нужно здесь выбрать тот расчетный счет, по которому будем загружать выписку. Это у нас Сбербанк. После этого нажимаем по кнопке «Загрузить» и выбираем из папки «Загрузки» тот файл, который только что скачали. Вот этот файл. Я его сейчас загружать не буду, он у меня уже загружен. На этом все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал.